И мы движемся дальше. У меня есть для вас новость. В феврале я буду делать большой вебинар, очень интересный, с интересными слайдами. И кто со мной давно, вы помните, я говорила, что у меня есть секретное видео моего первого выступления. Оно было ужасным. Это еще было вообще до всех моих каких-либо занятий вокалом. И пела я ужасно, и вообще выглядело ужасное выступление, это просто был, была жесть. Вот, я нигде никогда никому не показывала это. И я помню, что на канале я сказала, что если у меня наберется 100 тысяч подписчиков, я выложу это видео, сделаю такое типа Анна Камлевская до и после, да. Как я пела до того, как вот прошла все обучение, которое у меня было, и, ну, как я пою после, да. И, ребят, на этом вебинаре в феврале... Не пропустите эту информацию, я покажу это видео. вот. Ну, в общем, будет забавно и занятно. Буду избавляться от собственных страхов, что кто-то подумает, что я там вообще ничего не могу и так далее. вот. Но будет такое видео до и после. Поэтому вебинар будет очень крутой, интересный, с массой полезной информации. Планирую я его сделать в феврале. Сейчас мы все готовим презентации, вот, но, значит, смотрите, вам нужен курс «Успешный вокалист» на Юдеме. курс «Успешный вокалист», и, пожалуйста, кто покупает мои курсы, переходите по моим ссылочкам, я вас очень прошу, вот в Инстаграме, в частности, вы можете зайти по ссылке в описании моего профиля и уже перейти курс «Успешный вокалист», перейти, зарегистрироваться, оплатить и, собственно говоря, прекрасно заниматься, петь, развиваться и так далее. Там в этом курсе есть все про базовые принципы вокала, и про высокие ноты, и про все вокальные приемы. То есть это прям вот кладезь полезной информации. Да, курсы без обратной связи, но вы можете там на Юдеме мне задавать вопросы в текстовом формате, я на них отвечаю. Если вам нужна обратная связь, то вы можете ну там взять у меня индивидуальный урок, по Пожалуйста, никто, соответственно, не запрещает этого. Вот вопросик еще. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, примерно какой промежуток времени уходит на прохождение одного курса? Безмерно уважаю вас. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо за добрые слова. Смотрите по поводу курсов, но э, здесь все зависит от конкретного курса, от конкретного курса, но э, от трех месяцев, ребят. Но ну, чтобы так по нормальному пройти, вот усвоить материал, это, наверное, от трех месяцев. Вот успешный вокалист это, ну, полгода, наверное, не меньше. Но все зависит, конечно же, от того, насколько вы быстро обучаетесь, сколько у вас есть времени заниматься, да? Ну, то есть это не так, что вы э, там, посмотрите. Успешный вокалист, там 8,5 часов видео, но ну, понимаете, да? <смех> То есть это же еще надо все посмотреть, усвоить, да, сделать. Поэтому как бы это не на полмесяца вам работы, так прилично у вас уйдет времени. Так, сколько стоят ваши уроки? Вот на сегодняшний момент, какое сегодня число-то у нас, я не помню, честно говоря, 16 января 2020. 21 года две тысячи с половиной 2 рублей короче 2500 рублей вот. стоит мой индивидуальный урок